Та-дам! И вновь братишка Scratch продолжает играть в скраб-механика. И вновь, друзья, мы продолжаем выживание на этой неизведанной нам до этого момента планете. А, продолжаем, ребятки, выживать и продолжаем крафтить необычные транспортные средства. Ну и, конечно же, потихонечку продвигаемся к созданию своей собственной базы. Да, на этой заправке я ненадолго. Я здесь потусую всего ничего. И мы будем постепенно а, перемещаться куда-нибудь и создавать свою собственную базу, естественно, отсюда мы все и перевезем. Но перед началом видосика попрошу о малюсенькой просьбочке, дорогой зритель, поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Взамен за твои лайки я буду радовать тебя все новым годным контентом в мире игровой индустрии. Ну а мы, друзья, начинаем. Так, ну что ж, давайте подытожим. В прошлой серии во-первых, у нас произошло нехорошее событие. У нас уничтожили нашего другана, которого мы нашли в океане. Я построил робот повара, теперь с помощью этого парня мы сможем себе готовить более изысканные вкуснейшие блюда, которые наверное будут обладать максимальными показателями насыщения это пицца-бургер, это у нас значит еще какой-то бургер и это большой багет, который который в процессе мы сможем создавать, но для того, чтобы это все создавать, нам потребуется, конечно же какая-нибудь, никакая фермачка. вот сейчас наверное мы, ребятки, созданием фермы и а, займемся. Где же большой крафтбот, спросите вы. А он, ребятки, тут недалеко. Пойдемте, покажу. Наш большой крафтбот обосновался вот здесь вот прямо у озера. Для чего, друзья? Ну, для того, чтобы вот этот вот контейнер заполнить а, водой. Я пока что наполнение произвожу вручную. Делаю, ребятки, вот из таких вот ведер а, водичку, да, то есть вот такие небольшие колбочки а, с водой. Наш бот закончил операцию. Давайте посмотрим, сколько у нас. 13 а, штучек. Давайте, ребят, сюда помещаем. А, нет, еще нужно 10. Так, давайте добьем уже. Все, мы его упаковали по максимуму. И теперь давайте нашего Крафт бота отнесем обратно К себе а, на базу Да, вот такой он становится небольшой, когда мы его упаковываем Черт, ребятки, возьми, опять меня Одолевает а, жажда Посмотрим, есть ли у меня в инвентаре, да, на этот раз У меня есть с собой еда, давайте Поставим бота и быстренько перекусим Да, мы уже один раз в прошлой серии Потерпели неудачу, когда нас таким же Образом вырубила, да, когда мы Халатно относились к нашим ползункам воды И еды, поэтому мы вырубились Да, все в прошлой серии у нас было Ну а теперь я постараюсь такого больше не допускать Так, ну для чего мы, ребятки, водичку-то сейчас набираем Я вам так и не сказал Я планирую сейчас сделать какой-никакой маломальский огород Да, на котором я буду выращивать Выращивать определенные ингредиенты Так, давайте вот сюда вот поставим нашего бота Что-то как-то я его не так поставил Он должен смотреть на нас лицом Да, смотри на нас лицом вот так-то будет лучше, отлично, так, крафтбот стоит, давайте сбегаем еще за водяным контейнером Хотя за ним можно скататься и заодно посмотреть, сколько же он э, весит Давай, ребят, заводим машинку нашу и погнали, быстренько скатаемся Я попробую сейчас на своей машинке его привезти сюда Так, но у нас тем временем стемнело, ночью я как-то не особо люблю кататься Сейчас, наверное, дождемся мы утра и днем продолжим все наши... Приключения. Так, где же наш контейнер-то? Ага, вот он, там где мы его и оставили. Так, давайте забираем этот контейнер, таким же способом он забирается, ставим его на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда-то поехала наша машинка, лишь бы только не в воду. Так, давайте вот так уже поставим, не сильно он тяжелый получается, как я погляжу. По крайней мере, он не сильно перевешивает а, мое транспортное средство назад, хотя я его поставил от балды. Но это, ребятки, хорошо. Так, секундочку, вот это нам надо все забирать, по идее. Вот так, а вот туда мы уже не достаем. Да, цветочки я стараюсь подбирать сейчас по умолчанию, потому что это все ингредиенты для, для очень важных вещей. Так, да что ж, забирайтесь, забирайтесь, отлично. Где-то достает, где-то не достает. Так, давайте подвезем уже. И сейчас где-то в этом районе я недалеко буду строить а, свой огород. Постараюсь его построить где-то на видном месте, чтобы его злостные монстры у нас а, не разобрали. Да, наверное, это будет серия посвящена чисто огородным моим каким-то а, делам. Так, ведь тут -то излишнюю продукцию, кстати, можно сбывать а, неизвестным торговцам. Хотя, хотя, кстати, их нужно сначала найти, а потом же сбывать. Да, можно, ребятки, лишнюю продукцию сбывать, а для этого ее нужно сначала где-то выращивать. Так, ну что ж, из чего мы будем строить наш огород, спросите вы. Я, наверное, сейчас возьму какие-нибудь блоки Так, машинка, ты мне здесь очень сильно мешаешься Так, давайте подойдем к контейнеру нашему Какие же у нас блоки для этого подойдут? Так, вот это что за блоки? Их, кстати, очень-очень много И мне нужно протестировать Ох, у них, у них значит, и одни параметры, других другие хороши Я думаю, что их точно не снесут наши роботы Так, для начала мы, наверное, оставим здесь все, все ведра в количестве четырех штучек, так как-то кривовато я поставил. Давайте будем поровнее ставить. Два, три. А тут они как-то уже боком пошли. Ну ладно, прилепим на стену их. Четыре. Так, здесь, значит, мы поставили. Я не знаю, как этой штукой управлять, но, скорее всего, чтобы из нее получать водичку или как-то с помощью нее взаимодействовать, нам, наверное, ее нужно с чем-то соединить. Да, и скорее всего к ней, наверное, нужно также подключить будет. Какой-то а, двигатель, скорее всего, друзья. Но я опять-таки а, не уверен. Сейчас будем экспериментировать. Так, ну что ж, она, в принципе, будет огорода любого достаточно. Для начала я хочу проверить, как можно здесь а, что-либо а, строить. Давайте попробуем, сделаем сейчас а, первые наброски. А, это, например, а будет пусть будет вот такая вот стеночка. Вот сюда. Да, ее, наверное, надо повыше поднять. Так, уберем. А стеночку мы, наверное, сделаем как-то повыше сразу. Раз. Не два. Это типа у нас будет одна несущая балочка. И это у нас будет, наверное, вторая. Так, надо было ее поднять сразу же, да? То есть надо делать нам поровнее. Так, раз. И вот это у нас будет, наверное, вторая несущая балочка. Так, ну и сверху я планирую, сверху вот этих балок я планирую сделать саму вот эту огородную штуковину, на которой будет нас все расти. Интересно, можно будет так сделать или нет? Сейчас, ребятки, проверим. Так, сюда мы ставим, так, секундочку, сюда мы ставим раз, и в эту сторону мы делаем а, два. Кстати, для постройки надо, оказаться очень много ресурсов. Я вот вроде построил вот этот вот подмосток, а уже, считай, сто с, с чем-то кирпича у меня ушло. Так, давайте мы возьмем наш мешок, и я хочу попробовать, получится ли разместить наш мешок вот на это вот, на нашей конструкции, то есть на возвышенной Давайте посмотрим, так, ага, ни хрена не получается, друзья, Ведь так, подождите, а как-то по-другому, если нам только можно поместить в виде мешка, я-то, видите, хотел сделать по-другому, да, а что же нам тогда нужно сделать, чтобы у нас можно было, мы можем посадку осуществлять только, смотрите, в грунт, то есть сюда я могу посадить, но сюда я могу положить ее только в виде лишь мешка, то есть вот так, вот это нам ребят не подходит, давайте попробуем посмотрим, какие у нас еще есть варианты блоков, секундочку сейчас мы, ребят, заглянем вот сюда и посмотрим на какие-то блоки, так, ну точно на этом, так, знаете, что у меня, какая еще идея есть я знаю, что можно на песке вроде посадку осу осуществлять, а блоки песка также можно а, скрафтить, давайте попробуем, сделаем несколько блоков песка а, все равно они нам понадобятся, из песка можно потом делать блоки Стекла И сейчас, ребят, протестируем Как же у нас работает С, с, с песочком все это дело Так, я вот здесь хочу положить блоки песка Например, пускай будут вот так вот в ряд Так, сколько у нас? 10 штук всего Пускай тогда будет вот такой вот квадратик И смотрим, ребятки, нет нет, нет, и еще раз нет А на наших всех постройках почему-то эти мешки ложатся просто целиком А как будто мы их здесь складируем Ну может быть надо больше песка, давайте еще раз посмотрим И попробуем Так, вот еще несколько соорудилось у меня И давайте еще подождем Да, может быть надо просто пошире эту область всю нам надо будет Давайте попробуем Пошире надо, наверное, ее удлинить Так И, наверное, еще вот так так, ну что ж, теперь давайте попробуем. Не так же точно у нас просто-напросто а, можно сделать просто-напросто мешок. Мешок просто можно положить сюда. И а, все, то есть я не могу сюда, по идее, посадку никакую осуществлять, а, каких-то либо культур. Так, ну ладненько, это мы все дело тогда убираем. Так, ну что ж, а, во-первых, а, мне нужны сами растения. А, давайте попробуем посадить мы морковку, попробуем вот эту свеклу посадить, а, попробуем посадить помидоры и, наверное, картошку. Ну, картошка, в принципе, у меня и так есть, но ну, ну, ну, ну, ну, не знаю. Давайте, ребят, пока... Возьмем вот эти вот еще. Пока самые обычные, самые ходовые ингредиенты будем использовать. Так, естественно, давайте возьмем несколько мешков, мешков с землей. Тут у меня накопилось, смотрите, большое множество. Так, вот столько меня, наверное... Плюс вот эти вот три штучки. Думаю, мне вот этих мешков пока что хватит. Да, ну давайте попробуем, поищем тогда ближайший островок, который находится недалеко от нас. Так, на той стороне воды или же на этой? то Давайте посмотрим. Я где-то видел вроде бы островок. Неплохой, только не помню, с какой же стороны это было Блин, у меня сейчас опять голодуха начнет долбить Давайте сначала поедим, друзья Да, пока я недалеко отъехал Сейчас быстренько я подъеду, значит, поем И после этого мы уже направимся дальше Так, секундочку а Морковка мне нужна будет И молочко Да, морковку и молочко я бы мог уже использовать в прикрафте чего-либо Но пока что мы насыщаемся именно Этими ингредиентами в полной мере Так, а морковочка, давай, давай Так, морковка пригодится Морковочкой поедим И запьем все это дело Молочком, не понял? И это что за народное творчество? Почему колесо в развалочку? Я не понял, друзья, как это такое произошло. Так, ремонт. Срочно требуется ремонт нашего транспортного средства. Благо тут ремонт небольшой. Нужно всего лишь... А, я просто случайно, видимо, эту коробку как-то снял. Так, ладно, видимо, пока залазил на транспортное средство, снял. Так, ну все, вроде попили-поели. Морковку я с собой возьму, мне пригодится. И давайте попробуем, ребятки, все-таки найти какой-нибудь остров. Где-нибудь на воде. И попробуем там сделаем что-нибудь полезное Кстати, почему на наших блоках не строятся вот эти вот грядки? Было бы прикольно где-нибудь наверху, например, на дереве сделать свой небольшой домик И там как-то выращивать что-нибудь Так, а вот там вдалеке что у нас? Ну там у нас, скорее всего, полуостров, не остров Так, вот там вот вдалеке я вижу остров, вроде бы вот давайте туда и скатаемся. Вот там, видите, вдалеке есть островочек. Мы, наверное, сейчас на время туда поселимся. Так, а на той стороне что? Может быть, на той стороне у нас гораздо ближе будет островочек. Давайте глянем сейчас, ребятки. Мы же все-таки на колесах, поэтому не, не боимся. Едем и исследуем окрестности. Мне прям очень даже интересно. Блин, надо было движок сзади снять. Что-то как-то мне кажется, что мое транспортное средство слишком тихо. А, едет. Что мы в поисках острова сейчас находимся. Желательно, чтобы он был целиком полностью а, на воде. Ой, сундучок, сундучки, ребят, не надо пропускать. Надо их сразу же добывать. В них могут быть прикольные штуки. Ой-ой-ой-ой, это же вроде бы как, как, какая-то одежда. Да, это у нас пакет с одежды, но для а, его открытия нужен будет нам еще один, а, еще один интересный, интереснейший бот. Который сможет это все делать. Так, что-то я не понял. Здесь, похоже, нету ничего. На той стороне был небольшой. Но он, по крайней мере, там был. Давай сейчас по берегу прокатимся. Все-таки посмотрим. Я вроде вот там вдалеке вижу. Да, дерево стоит. Ага, вижу, вижу, друзья. Небольшой. Нам, в принципе, места нужно немного. Нам всего лишь необходимо вырастить несколько... Uh, да, фрагментов. Так, отлично. Uh, отлично, отлично. Конечно же, все хорошо, но ведро-то я забыл. Ведро. Как без ведра, друзья? Какой фермер обходится без ведра? Ёлы-палы, как здесь много этих годов. Пока что мы их об обгоняем и даем им понять, что можно, в принципе, за нами бежать. Вы бегите, бегите. Сейчас мы с вами куда-нибудь пойдем. Хотя, я, ребятки, очень достаточно быстро еду, что эти типы меня даже догнать не могут. Оп, оп. Ой-ой-ой, достал. Достал. Второй раз достал. Жесткий, жесткий удар у них. Так, отлично. Этого мы расчленили. Опять коров моих гасит, а, друзья? Ну как так? Секундочку. Секундочку. Ты откуда взялся, мелкий? Они, кстати, очень... Злопамятные эти роботы, если они нас запалили очень далеко, они так далеко и нас будут преследовать, пока не настигнут Так, сюда мы поставим балочку, вот так вот сзади, давайте подъедем, ребят Мне нужно взять ведро сейчас срочно и выезжать на островок Вон, видели, еще один квадратноголовый головы завалил мою корову Блин, надо будет какой-нибудь коровник построить, иначе всех моих коров в скором времени перебьют, так, чтобы нам можно было скинуть, сразу же давайте, ребят, скинем так, где у нас контейнер, вот у нас наш контейнер, мы сюда, наверное, скинем пока что какую-нибудь э, глину, точнее, песочек а, так, так, так, что еще можно скинуть ну, в принципе, остальное все с собой возьмем, так, одного ведра будет достаточно мы же на воде все-таки будем строиться одним ведром мы польем все, что захотим, поехали, друзья поехали так, так, так, секундочку в той стороне мы все-таки решили сделать э, огородик. Кстати, там неплохая, неплохая, знаете, такая секция с двумя, так, сейчас изберу, с двумя островами, находящимися рядом. Я думаю, что там, в принципе, получился бы неплохой домик на воде. На воде, ребятки, можно построиться Так, зачем я эту секцию с собой везу? Ну ладно, все равно потом я надеюсь Когда-нибудь я ее довезу да, а, Я что имею в виду, ребятки? Там у нас два острова, они находятся В непосредственной близости друг от друга Я думаю, что там можно будет Неплохо так развернуться И построить какой-нибудь Ой-ой-ой, как, как, как же здесь много леса И построить, ребятки, какой-нибудь Не знаю, лагерь Я сейчас, кстати, в поисках места под лагерь Очень активно ищу, и вот здесь вот здесь, возможно, возможно Мы что-нибудь подобное и придумаем Смотрите, место, кстати, хорошее Мне очень даже нравится Вот этот, кстати, островочек достаточно близко Поэтому лодку специально строить Ай, да что ж такое-то, смотрите Откуда они выбегают, а? Откуда же вы выбегаете? Где же вас плодят-то так много? Вот, ребятки, островок отличный просто. Я думаю, места тут нам достаточно будет. Кстати, нефть, вот которую мы уже собирали, она снова э, респавнится. И появляется в тех же местах в которых и была то есть собирай сколько угодно так ну что ж я думаю что здесь мы сейчас и организуем что-нибудь а, вот это дерево желательно нам убрать но пока оно нам сильно не помешает давайте здесь где-нибудь мы и организуем уже свой огородик раз так поближе ставим друг к другу я уже понял что так будет гораздо лучше Пусть он, ребятки, у нас будет в траве этот огород, но зато он будет безопасности. Я хочу, чтобы у меня был максимально безопасный огород, на котором я смогу выращивать свои культуры. До этого у меня не получалось отбиться должным образом от роботов-паразитов, которые постоянно все это вырезают. И мои огороды всегда страдали. Надеюсь, на этот остров э, эти роботы быстро прийти не смогут. Ведь они у нас обычно приходят откуда-то, со стороны, но сюда, надеюсь, что они не проникнутся. Никнут, ребят, Вот сейчас и проверим. Поэтому я картошку брать не стал. Картошка, мне кажется, такой более а, серьезный по, ва по важности компонент. Хотя я, может быть, ошибаюсь. Поэтому я ее оставил специально пока что дома. Я сначала сделаю проверочку. Здесь заценю, как у нас чего будет работать. А после уже картошечку принесем. Так, ну что ж, помидоры нам нужны, да? Помидоры, помидоры. Давайте потихонечку засаживать. Все, ребятки, фермерская. Фермерский сезон вновь открыт. Продолжаем, ребятки, заниматься фермерским хозяйством. Дубль номер два. Так, так, секундочку, давайте посадим всего понемножку. Посадили мы помидор, давайте посадим, посадим хотел сказать, да. Посадим мы, наверное, морковки. Сейчас несколько штучек, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 пускай будет у нас морковок, и на остальное на остальное мы попробуем засадить освеколкой, да, вот у нас, ребятки, видите, мы больше посадили, чем нужно, и у нас а, появилась надпись, что этот огород подвергнется в скором времени нападению вот этих самых а, мобов, ботов, вредителей, да, вражин, которые постараются его Выкосить. Но я думаю, что сейчас при таком раскладе, какой, какой я здесь задал, сюда никто не придет. И если оно, ребятки, действительно так, то мы, наверное, на постоянной основе вот это место будем использовать как огород. И постепенно приходить сюда на берегу вырубать ботов. Я надеюсь, это так и будет работать, друзья. Если кто-то уже сталкивался с такой проблемой, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Ну и, в принципе, немножко подумав и решив, я, наверное, все-таки здесь, друзья, и организую свое основное место для развития здесь недалеко у нас, как вы знаете, гараж находится, если что-то нужно будет там скрафтить, я всегда смогу подъехать и это все дело скрафтить ну а пока давайте мы сейчас подбежим тогда к гаражу, я буду передвигаться именно сюда, на этот бережок, конечно же прикольнее жить возле гаража, это может быть даже немножечко легче, да, получится но я привык строить свою базу конкретную с нуля а не жить уже где-то в каких-то существующих, знаете готовых местах нет это не для меня я люблю э, строить все с нуля и своими вот этими вот работящими руками друзья да все мы с вами построим все у нас обязательно э, будет самая сейчас основная задача это перевести конечно же э, моего э, бота именно туда который крафтер я имею ввиду да без этого бота нам там делать практически э, нечего как же мы ребята это сделаем у меня есть э, уже не, не маленький такой автомобильчик да вот этот вот и сейчас мы постараемся его нагрузить как следует Мы можем, смотрите, как сделать У нас здесь имеется, значит, такая вот платформочка Мы можем его проапгрейдить Можно даже самыми легкими картонными блоками Не надо его сильно перегружать А картонных блоков у меня еще целая гора, друзья И вот здесь вот просто надстроить такую площадочку Это у нас будет, раз, площадочка, да, для перевозки чего-либо сзади да, раз у меня такое тяжеловесное а, автомобильное средство, я думаю, что оно утянет практически все, что угодно. И здесь тоже вот над двигателем, как вы видите, можно построить еще одну, друзья, платформочку. Там что-то буянит мой кок-повар, а, кок-робот, -кок блин, надо было срочно перевозить. Ему здесь определенно не нравится. Так, ну что ж, а, давайте мы тогда сейчас погрузку будем осуществлять. Потому что здесь у нас опасно, и здесь, смотрите, всегда, теперь уже всегда трутся и умерчляют моих коров вот эти вот паразитирующие монстры. Как же от вас избавиться совсем, я не знаю, но постараюсь, но не обещаю, друзья. Постараюсь, конечно же, но не обещаю. Так, эту часть, наверное, мы переработаем, тащить далеко мне слишком не хочется. Постоянно, ребят, мои коровы подвержены нападению, постоянно откуда-то приходят эти а, роботы. Они, видимо, чувствуют где-то, что скопление вот этих коров и идут прямо а, с... А, да, так, где-то рулька была одна. Где же была у нас рулька коровья? Давайте поищем ее, или я ее уже забрал? Да, у меня, похоже, одна есть уже в инвентаре. Я вроде бы как ее забрал. Так, ладно, с коровами мы пока ä, пока повременим. Давайте попробуем нагрузить наш ä, большой автомобиль уже вот этими вот нашими роботами. Раз. Ой-ой-ой, вот это он тяжелый парень. Так, я думаю, надо его немножко поближе сюда пододвинуть. Давайте его немножко передвинем. Прям вообще поближе к, к Ой-ой-ой, и тяжелый же ты, братан, а. Ну, нифига, смотрите, он какой. Ну, просто он огромный. Он огромный, а поэтому он... Тяжелый. У меня аж немножечко колеса подразъезжаться. Смотрю, начали и аж съехали с центральной оси. Интересно, у меня хватит мощности, чтобы все это потянуть. Так, ну и, конечно же, refine bot у нас поедет следом только на заднем сидении. Давайте погрузим его. Ой, ой ой ой ой Лишь бы только трубки у нас не развалились. Так, ой, давайте, знаете, как сделаем? Попробуем поближе все-таки поставить. Что-то не пойму, почему он ближе, ближе у нас не ставится. Вот же, можно поближе поставить, но это бочком получается, да. Так, ну давайте так попробуем. Ну что ж, а справится ли, ребятки, с транспортное средство наше с такими весами? Давайте сейчас протестируем Так, ну что ж, заводимся и давайте пробуем сдвинуться а, с места Ну, так, давайте мощность увеличим, потому что у меня мощности не хватает Но у нас мощность максимальная, друзья и... Так, подождите, что, серьезно? Даже не могу сдвинуться с места? Так, так, так, давай, давай, давай, не могу, друзья сдв... Или у меня блокировка какая-то где-то Так, это не серьезно это не серьезно, друзья, вроде бы газую, а не еду, офигеть не уже А, так у меня нет топлива, ну все правильно, или у меня все топливо уже сожрал движок, секундочку Нет-нет-нет, ни за что не поверю, так, давайте сначала топляк загрузим, оно и логично, как без топлива-то, так Загружаем топлячок, 10 штучек, ну я сейчас думаю, это точно мы поедем, так, ну что, поехали да, ребят, пробовал я поехать без топлива, но даже с топливом, черт побери, какие же эти боты тяжеленные, а? Они просто капец весят, не, не знаю, несколько сот тонн, наверное, не могу. Вот это, ребятки, максимум, как я могу ехать, да блин, тогда давайте мы по одному их будем перевозить. Так, этого мы здесь пока оставим, да, стой здесь, братишка. А с этим как быть? Ну-ка, давайте попробуем. Так, с этим-то мы поедем, нет? Побыстрее. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну, ну, ну, ну поворачивать-то мы поворачиваем. Так, а если его назад поставить? Если его поставить назад Нам будет проще или же э, Нифигашечки Так, давайте попробуем, друзья Так, ставим тебя назад, родной Так, что-то у нас очень-очень тяжеленный Давайте попробуем построим платформу Немножечко другого характера Это все мы дело убираем вот так долбану прям по кабине ну вот же вот идеально просто идеально гениально главное чтобы нас в сторону не повело давайте попробуем так я хоть смогу поместиться сюда, нет давайте попробуем ребятки присядем так ну что ж вот мы и присели и как мы поедем медленно очень ребятки мы едем очень медленно все-таки вес этого робота да бота Крафтер дает о себе знать Он очень, зараза, жирный и очень тяжелый Ну что ж, с этим я, наверное, проапгрейзу свой движок до следующего уровня Потому что мощности этого у меня, как видите, не хватает А мне нужно срочно ввести Давайте сделаем небольшой апгрейд Да, вот так вот мы делаем апгрейд движка И у нас мощность увеличивается еще на два пункта Я думаю, что сейчас-то у нас транспортное средство поедет гораздо а, быстрее Давайте, ребятки, попробуем с ветерком или же нет Так так, так, так, вот, вот же оно, вот, теперь гораздо интереснее. Вы слышите, когда же зазвучало по-другому наше транспортное средство? Вы слышите, какой рык? Там как раз нападение уже готовится на нашу ферму. Так, давайте сейчас подъедем поближе. Главное нам это не упасть. Да, ребятки, вот таким образом мы транспортируем нашего бота к нашему огороду. Блин, жалко, что у меня света нет с собой. А фары я, ребятки, не сделал. Да, вот так, ребят, мы переезжаем. Мы переезжаем, напоминаю, на новую нашу базу. А Мы ее будем строить близ воды. Да, вот там вот мой автомобильчик стоит. Где автомобильчик? Туда надо, кстати, подвезти а, бота. Но надо сначала съездить, а, проверить наш огород. Тут вроде бы должны, должно быть сейчас нападение. Так, секундочку, ребят, тормозим, смотрим. Ой-ой-ой, меня как откинуло. Смотрим, ребятки, в бак, сколько у нас сейчас здесь горючки. Пять! Охренеть! Сколько же жрет этот движок? Блин, я не знаю, что что не так с этими движками, но они поистине жрут очень много топлива. Так, ну что ж, давайте, ребят, сходим на этот остров и проверим, как там наши а, культуры поживают. Давайте, давайте. Очень-очень с нетерпением хочу я посмотреть. Ведь я здесь недавно посадил, но... А, так я же их не полил. Ох, дырявая моя голова. Я же эти культуры не полил. Или подожди, на том... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добрался все-таки. Он прямо из воды пришел, добрался, и похоже... Ай-яй-яй-яй, ребят, мой, мой косяк в том, что я вовремя не прибыл. И все-таки, и все-таки эти роботы, оказывается, могут даже приходить из воды. Смотрите, что происходит. Вы смотрите, что происходит. Они пришли из воды и бесчинствуют здесь с моими насаждениями. Они просто-напросто вообще обнаглевшие. Я просто-напросто таких роботов Наглых никогда не видел Вот он, яркий пример вандализма Он просто-напросто приходит Из воды, чтобы поживиться Моими растениями Блин, надо как-то, значит, еще что-то придумать Надо, значит, сделать так Чтобы совсем не было возможности Даже когда они приходят из воды У них что-то сделать с моими растениями Смотрите, практически все Практически все, друзья Уничтожено этими роботами Я предлагаю как-то какими-то Блоками все-таки здесь все это огородить. Ну, во-первых, давайте сургнем сначала вот это вот дерево, которое здесь находится. Да, оно нам пока что ни к чему. Так. Да, и заберем отсюда древесинку. Древесинка сейчас у нас вся в воду попадает, я так понимаю. Так. Древесинку мы всю заберем, наверное, да, как-то. И, наверное, из древесины мы сделаем какой-нибудь типа заборчика. Потому что, ну, это, ребят, невозможно. Они даже из воды приходят. Особенно вот эти вот мелкие. Я думал, они плавать-то не умеют. А они в наглую приходят из воды и не парятся. То есть нормально все. Приходят просто из водички и выносят. Я думал, в недосягаемости будет. Кто-то мне где-то говорил, что надо построить а, на каком-нибудь островке. И вот я руководствуюсь вот этими вот а, советами. И решил построить это все дело на островке. Кстати, если мы сделаем вот из этих балок забор. Вот такой вот, да, неплохой бы забор получился. То есть вот такой вот заборчик, если мы сделаем, то шансов у этих роботов будет вообще а, мало. И если мы обнесем реально вот это все, то тогда а, наши с вами культуры будут точно защищены. Ведь через этот забор, я думаю, вообще сложно будет... Пройти. Я не знаю, правда, как они смогут его сломать, но мне кажется, что сложно будет. Так, ну что ж, остров, ты, блин, мой, на который я возложил надежды. Не оправдал ты моих надежд. Придется нам сейчас как-то по-другому решать этот вопрос. И я, наверное, ребятки, сделаю все-таки вот такими вот... Загоражу все вот такими вот а, Балками Или же может быть просто построю из древесины Так, ну что ж, а мы пока что подвезем а, Да, с огородом Мы, короче, поняли Если что, я постараюсь подбежать в следующий раз по оперативнее и побыстрее Нам все равно, ребят, нужны а, культуры Морковку продолжаем выращивать Так, а, так уже, уже назначена следующая атака Давайте, ребятки, посадим тогда морковочку Вот так вот, да а, В количестве нескольких штучек Раз так, переходим на, на свеколку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, еще немножечко. Так. И что у нас там осталось еще под помидоры? Помидоры, ребятки, обязательно нужны. Но у меня их, кстати, не так много получилось. Но все равно они нам пригодятся. Ну и что? Моя задача сейчас это построить вокруг этого огорода вот такой вот забор. И я надеюсь, что с помощью этого забора мы все-таки... Сможем сделать что надо. Так, ну что ж, контейнера воз наш где? Все, ребят, едем тогда на добычу древесины. Сейчас мы постараемся привести сюда все, что нам необходимо. По-быстренькому. Так, остров мы запомнили, где наш находится. И сейчас давайте, ребятки, подвезем сюда нашего бота. Мы здесь будем строить нашу базу прямо на берегу. Естественно, придется повыпиливать немножечко леса. Смотрите, как хорошо устроился наш бот. Вы только посмотрите, как он здесь кайфует. Да, хорошее у меня транспортное средство получилось. Мы можем вот так на него загрузить нашего бота и перевозить куда угодно. Так, ну давайте уже заведемся и подъедем немножечко поближе. Ну, короче, бензина жрет, я вам скажу, на таких настройках. Как движка наша, мама не горюй. Так, ну что, ладно, не будем ее сейчас подвозить, я его просто поднесу. Тут аж осталось немножечко. Ладно, так и быть. Вот. Потаскаем мы тебя, так и быть. Прямо вот здесь я, наверное, его поставлю. Конечно же, хорошо бы сделать какие-нибудь подмостки сразу, чтобы у нас все не в траве стояло тупо а На каких-нибудь подмостках И это и будет являться основанием нашей а, базы Так, какие у нас есть а, строительные компоненты ну все строительные компоненты основные у нас в том самом м -м, боксе м -м, Который находится на нашей базе Ну что ж, поедем, ребятки, заберем тогда оттуда Все, у нас, ребят, вот такой вот автом автомобильчик а, Я его проапгрейдил для перевозки а, всех моих а, штукенций с базы Ой-ой-ой, мне машинка, конечно, резкая Но я, наверное, предпочту а, уменьшать Офигеть, 4 канистры осталось. Блин, мне, наверное, даже не хватит. Так, ладно, проапгрейдим. Так, ладненько, садимся. Очень прожорливый двигатель, конечно же, у нас. Но нам надо еще два бота перенести. Короче, ребятки, сейчас мы это и сделаем. Блин, поставил поменьше, у нас уже не тянет вообще. Как быть с этим движком? Я не знаю. Просто я какую-то слишком тяжелую конструкцию сделал. А ладно, ребят, сейчас я по быстренькому все дело сюда перенесу и мы продолжим. Эй, супостат с дороги! Отлично, мы просто по ним проезжаем. А, плохо, что только что не убиваем до конца. Так, ну надо, ребятки, с этим разобраться. Ты куда-то, ты похоже заблудился, родной, я сзади. Давай, давай, давай. Подходи по одному, блин, почему ему три удара наношу? Я же уже его в принципе сбил с моего транспортного средства. Все равно, ребятки, три удара. Нужно ему нанести, чтобы вырубить Так, ну что ж, садимся дальше, поехали Ну я буду постепенно потом все забирать Вот здесь, кстати, было у нас молочко, еда Так, молочко мы тоже забираем Блин, реально, еды осталось прям, ну, на раз Я, кстати, когда посадил растения, я опять забыл их полить Надо будет сейчас приехать все-таки и заняться поливом растений Так, что еще надо? Кока же забыли, мои ребятки Как так-то? Мы чуть не забыли нашего бота-повара Куда его можно повестить? Он, в принципе, не слишком большой так, ладно, вот я вижу, что сюда его можно поместить Он вроде бы помещается Как-то сбоку Или даже вот сюда, сзади Давай, Кок, вот сюда вот Тут тебе, думаю, будет самое э, место Так, Кока мы забрали У нас остается такой вот еще один перевозной контейнер Ладно, давайте, ребятки, движку на полную мощность И пытаемся перевозим остатки Где мое место водителя Вроде бы поместился. Все, ребята, выдвигаемся Главное, аккуратненько ой, ой ой ой я вижу, что крен небольшой у нас на бок имеется Небольшой крен на бок есть. Да, и переезжаем, ребятки, вот туда вот прямо а, в лес. Там будет наша новая а, база. Отсюда нам придется. Ой-ой-ой, осторожнее, осторожней. Главное нам а, на кочку не налететь, иначе мы просто-напросто перевернемся. Ну, у нас машинка, да, достаточно уверенно все это преодолевает. А, не зря я собирал этот. Это транспортное средство, оно у нас, да, для перевозки всего. И вот, ребятки, место назначения. Так, выходим, бережем, бережем бензин. Бензин очень быстро уходит, как видите. Надо сразу же мощность снизить, чтобы у нас не было больших потерь по бензину. И да, и давайте я сейчас сразу же... Полью все-таки наши растения на острове Ведь у нас через 9 часов придут уже боты А мы еще даже не начали поливать свои растения Да плохой из тебя, фермер, братишка, скрэч Надо постоянно следить за уровнем воды а, на твоих угодьях Так, тут у нас даже еще дерево осталось Так, поливаем все тщательно Заливаем Так, чтобы у нас все росло Реально вот без воды оно же ведь расти а не будет Да, но это, как говорится, сам уже виноват Раз так вовремя не полил ничего, сам виноват. Поливать культуры нужно всегда и вовремя. Так, по несколько штучек сразу. Так, и вот так, и еще раз, да. Вот это, кстати, остров прям вообще идеально подходит для фермерства, потому что здесь куда не плюнь, везде вода. Отлично! Ну, теперь вроде бы точно должно все вырасти. Главное сейчас оградиться от, при, от пришествия э, вот этих вот монстров. А, Во-первых, надо нам сейчас взять э, наш блок с блоками. Блок с блоками, то есть э, не блок с блоками, а ящик с блоками. Вот этот вот. Здесь у нас очень большое количество блоков. И отсюда уже пробовать брать какие-нибудь строительные материалы. Типа пес, или песка, или вот этой вот древесины. А лучше всего вот этой древесины. Ну и надо, надо также ехать... Так, а, давайте сделаем сейчас, закажем этому роботу, чтобы он нам делал, чтобы он нам делал а, топливо. Нам нужно будет сейчас много топлива, ведь мы будем сейчас заниматься добычей ресурсов. Так, сразу же вот так вот заказываем ему. И давайте остальные ящики мы тоже пока что разгрузим. Нам вообще надо вот это все дело разгрузить где-то а, здесь. Как-то странно, они по-моему в землю впиваются все эти блоки. Мне это не очень на самом деле нравится. Главное, чтобы нам не потерять ни один из этих блоков, потому что они как-то странно прям в землю наполовину входят. Ладненько. Так, вот а, кок, иди сюда, ты будешь у нас стоять здесь и ждать. Так, еще один ящичек, а, рядышком поставим его. Так, а, дисковая пила. Так, я не вижу, куда ее можно поставить, секундочку, секундочку. Так, можно прям здесь положить, а, так, бур тоже сюда можно положить. И вот этот переработчик у нас, наверное, встанет где-нибудь вот. вот здесь, давайте, например, его поставим, а ага, надо бы его повыше, наверное, так, как нам подъезжать-то? Нам надо его развернуть, мы же будем к нему подъезжать и подвозить к нему ресурсы, а он уже будет их расхреначивать, так, пусть, пускай стоит вот здесь и мы сюда будем подъезжать и подвозить И вот этот ящичек мы подцепим Так, а, секундочку, что-то я тут много всего наставил а, пилу мы, наверное Блин, как бы, ребятки Сейчас, сейчас все на размещаю, а потом все Все потеряю Я боюсь все это потерять в кустах, в траве Так, ладненько Ладно, ладно ты, скоро я тебе принесу Ингредиентов, а, сжаришь мне что-нибудь Вкусненькое Весь он уже испаниковался Хочет что-нибудь зажарить Так, сюда мы ставим контейнер Наверное, вот так вот, да? Нет. Вот так вот, скорее всего, он принимать не будет. Тут у нас странная система. Развернем. И вот так точно, скорее всего, будет у нас а, принимать. И давайте проверим сейчас, а, что у нас наш refine bot справляется с своей задачей. Берем одну балку. Забираем ее. И а, давайте-ка его уже а, накормим этой штукенции Давай, пробуй, родной. Пробуй. Да, вот так у нас без дополнительного подключения, без всего работает. Не надо нам что-то сюда подцеплять лишнее. Так, смотрим, 70 Здесь ничего, да, все передает, все Замечательно, так а, наверное, сейчас мы все-таки снарядим свое транспортное средство И поедем немножечко поработаем Так, молочка только хряпнем В принципе, я, ребят, наметил для себя место Для установки своей совершенно новой а, базы Ну а строить базу, естественно, мы уже будем в следующих моих видосах Возможно, уже часть базы я построю А мы будем на видосах продолжать уже в ней выживать И с нее путешествовать Ну что ж, у нас как раз под красивый закат Я, я спешу завершить нашу сегодняшнюю серию Давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров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 с вами до новых встреч друзья